Бесполезно с тобой бороться, блядь. Бесполезно? Ну, вообще бесполезно. Бесполезно. Без этого. Тебя, блядь, тебя бей, не бей, блядь. Я знаю, что блядь. Ну, надо пить тебя. Ну, хули толку, блядь, Что толку? Вообще не толку никакого не будет, Ну, Зачем? Вот Я понимаю, что зачем, нафиг? Что это изменит? Нихуя, блядь. Нихуя.